Отдай свой кровь, отдай свой кровь, отдай сюда капли, отдай ее мне. Обычно сбегает, но я нашел свет холовые пятна. Стоит. Кровь в дренах Сударь, поближе иди Вспомню я ветхие Зов крови привел меня в это поместье Деви моды были сложные в подвале вместе С каждой каплей следом уходила жизнь мне не скрипно их кровавых глаз. В этот день охота будет на всех нас. Принесут народы острые мечи, Но падет любой от своей глупости. Старый охотник стремливых волков, Узник я всей плоти, жажды и закохну, Растерзала совесть много лет назад. За спиной лишь смерть, а в душе лишь ад. Пошнейший.